NO Здравствуйте, дорогие партнеры, гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Арзуманян. Сегодня ровно 7 месяцев наш, исполнилось нам, нашему фонду взаимопомощи World Money. Как видите, я нахожусь на главной странице нашего сайта. Хочу поздравить от всей души наших партнеров. Нас уже более 18 тысяч. Ребята, я желаю вам, чтобы у вас на балансе у каждого был лимон. И для этого у нас созданы все условия для заработка денег. Хочу выразить огромную благодарность и также поздравить с праздником нашу администрацию за то, что создали нам такой шикарный инструмент для заработка денег. Ну а сейчас я хочу вам предложить, ребята, очень хорошую стратегию. Вы же... Вам же нужны деньги, вы нуждаетесь в деньгах. Ребята, вот представьте, что, что вы будете делать, если у вас закончились деньги. Если у вас пусто в холодильнике, если вам нужно уже к сентябрю провожать детей в садик, в школу, у вас студенты. Ребята, посмотрите внимательно мой ролик и примите правильное решение. Я вам покажу, как с 500 рублей заработать а, очень хорошие деньги. Ну и давайте начнем с того, что а Как у нас зарегистрироваться Ссылка будет для регистрации И все мои контактные данные Тоже также будут отображаться у вас в кабинете И всегда оставляю и скайп, и телеграм Оставляю под своим роликом Ну и давайте начнем с того, что пройти регистрацию Вписывайте свой себе логин, придумывайте Почта должна быть рабочая Google или Яндекс На другие почты письма не приходят Придумывайте себе пароль, повторяйте обязательно прописывайте свой номер телефона и смотрите логин мой леди один Нажимаете «Проверить, правильно ли можете пройти регистрацию». Нажимаете «Ок». И ставите галочку, чтобы согласны с регистрацией, чтобы перед вами открывается оферта, это пользовательское соглашение. Прочтите его от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни ко мне, ни нашей администрации. И нажимаете кнопочку регистрации. Я зарегистрирована, захожу в кабинет, а вы заходите на свою почту, открываете и ищете письмо, оно будет входящих или может попасть в спам для подтверждения регистрации от фонда взаимопомощи World Money. Как только вы подтвердите свою регистрацию через почту, перед вами откроется вот такой кабинет. А сразу вам говорю, ребята, заполните, пожалуйста, свой профиль. Введите, пожалуйста, свой скайп. Если нет скайпа, телеграм. Если нет скайпа, телеграма, ну хотя бы профиль с вашей странички. Ну, следующий, это нужно прописать обязательно ваши кошельки. Мы работаем с двумя платежными системами. Perfect Money и Pair кошелек. Будьте внимательны, когда будете прописывать свои кошельки. Вам придется выводить деньги на эти кошельки. Но если вдруг у вас что-то с кошельками случилось, и вы хотите прописать новый кошелек, то вы всегда можете а, здесь удалить, написать новый кошелек, прописать и кнопочку «Сохранить». Сайт перегружается, и ваши полностью все данные устанавливаются. Выбираем, конечно, файл со своего компьютера или с телефона, чтобы установить свой аватар. Как только приходит сюда код от вашей фотографии, нажимаем кнопочку «Загрузить». Сайт перегружается, и аватар устанавливается. Вдруг, если вам не понравился ваш пароль, вы в этом разделе всегда можете поменять свой пароль. Ну и теперь давайте, ребята, я вам скажу, расскажу, как начать всего лишь с 500 рублей. Начать с площадки Бехомы. Эта площадочка всего имеет два стола. Первый стол это рабочий стол, а второй стол это выплаты. Ну а прежде чем активировать эту площадку, вы зайдите в раздел финансы здесь выберите платежную систему, с какой вы будете пополнять. Если вы будете пополнять с Perfect Money, то вы вписываете также 500 рублей и вас переносит на ваш Perfect Money. Вы, у вас спишется с вашего перфекта в долларах, а в кабинет придет на баланс а в рублях. Ну, а если вы будете пользоваться пайер кошельком то у вас списывается с пайер кошелька Как только приходят ваши деньги сюда, 500 рублей, на ваш баланс, вы заходите на площадку Бехома. Это, это площадка антикризисная. Она у нас была создана во время кризиса. И активируете, покупаете первый стол за 500 рублей. У нас, видите, как здесь два, всего лишь два стола, вы можете, конечно, купить и второй стол по желанию, но я вам предлагаю то, что вот нет у вас денег, вы только можете всего лишь 500 рублей потратить на, чтобы сделать себе бизнес. Ну, теперь, ребята. Наверное, лучше будет, если я вам покажу на слайде. Это вам будет э, виднее. Вот смотрите, вы купили первый стол за 500 рублей. И что будет дальше происходить? А будет э, то, что вы же не будете сидеть. Вы пригласили первого партнера. Он приходит у вас. И становится сюда это первый партнер второго партнера вы пригласили ребята как приглашать у нас есть ежедневно проходят вебинары буквально вот не будет два раза в день всего лишь один раз в день всего лишь 10 дней а так так как у нас третий спикер уехал отдыхать и поэтому остались только два спикера, я и Дима, и мы проводим только один раз в день. А так у нас вебинары идут в 14.00 ежедневно и в 18.00. Вы можете приглашать своих друзей, своих гостей к нам на вебинар, и все за вас сделает спикер, ваше только дело дать ссылку вашему партнеру. Ну и давайте, смотрите, пришел к вам первый партнер, Пришел второй партнер, с этого партнера, со второго, вы уже имеете 500 рублей на вывод, на баланс вам падает. В этот момент, когда у вас два партнера стали, позвоните мне или напишите, я вам, ребята, куплю за свои деньги и поставлю своего клона, это будет мой клон, это будет мой клон. Я поставлю вам за 500 рублей своего клона, чтобы у вас быстро открылся стол выплат. Как вы видите, это рабочий стол, а это стол выплат. И смотрите, но у вас закрылся этот первый стол и открылся второй стол выплат. Но вы же, идет к вам третий партнер. У вас накопительный баланс идет 500 рублей. А у нас четвертый партнер. Здесь четвертый партнер. У вас опять 500 рублей уже на вывод. Но смотрите, ребята. Вот сюда вы можете поставить следующего партнера. Или же с 1000 рублей купить себе клона. А можете поставить сюда. И у вас... Вы закрывается у вас первый стол и вы сами под себя идете и становитесь это вы и сами за себя получаете 500 рублей Но ваш первый и второй партнер тоже работает тоже пригласил 3 человека и пришел к вам и принес вам 1000 рублей на баланс вот смотрите 500, 500 это 1000 и 500 это полторы, а это уже 500 рублей, это уже 2000. Вернее, тысячу принес. Это уже 500 и 500, и 500 и 500 и 1000. 500 это уже полторы тысячи. И принес, первый партнер вам принес тысячу рублей на баланс. Вот и считайте, сколько вы заработали. 500 и 500 это... На тысячу и тысячу. Это уже две А вы потратили всего лишь 500 рублей. А у вас уже две на балансе на вывода. Приходит к вам второй партнер, у него закрывается первый стол, И он становится сюда на третье место. И он вам приносит опять тысячу рублей на баланс на вывод. И посмотрите, вы заработали уже. Считаем. Берем калькулятор и считаем, ребята, вот, посмотрите, вы уже, теперь послушайте дальше, эти деньги не выводите, а дальше с, с, работайте со своими партнерами, а ведь вы уже спонсор, у вас уже в команде, например, три человека, три человека это уже команда. Смотрите, я вам предлагаю сейчас дальше за полторы тысячи, Купить эту площадку ПД, это социальная площадка. Здесь всего 4 рабочих стола, пятый стол выплаты. И вот теперь давайте на слайде я вам покажу, как это быстро и выйти дальше, идти на площадку World Money, где вы заработаете Помимо того, этой площадки еще здесь заработаете и перейдете туда автоматом. Вот давайте, ребята, у вас деньги вы, с вашего баланса, у вас на балансе есть эти полторы тысячи, оставляете, а остальные деньги уже можете выводить по а, желанию. Вставите сюда своего первого партнера. На первое место. Купили вы 4 стола за 1500. Ставите на первое место. Выставили бронь. Брони у нас выставляются. Куда выставили бронь, туда и постанет ваш партнер. Куда поставили бронь, туда и станет ваш клон. Покупка клонов у нас в неограниченном количестве. Ребята, неограниченное количество. И нет у нас никаких ограничений в заработке. Стал у вас партнер... Вы купите клона себе за 100 рублей. Он у вас, этот клон, закроет полностью все четыре стола. Клон закрыл. И у вас открылся стол, уже выплат. С этого стола у нас идут выплаты. С пятого. Теперь следующий. Приходит к вам партнер. Приходит к вам второй партнер. Вот он становится. Вы опять покупаете клона за 100 рублей. вы Выставляете, естественно, брони. И у вас закрываются все четыре стола. И у вас и летите вы на основную площадку World Money. Я вам сейчас покажу. И у вас 600 рублей на баланс, на вывод. Теперь, следующий партнер. Не буду. Следующий партнер, третий, становится сюда к вам. У вас стол, столы обнулились, вы выставили бронь, и приходит к вам, становится третий партнер. Вы опять покупаете клона за 100 рублей, он у вас полностью, клон закрывает все четыре стола, и вы получаете вторую выплату 1600 на баланс. 1600 на баланс, и... А 600 рублей это уже 2 200 у вас на балансе. Подождите, не выводите. А когда придет к вам вот этот вот четвертый партнер, вы получаете опять 1600 на баланс для вывода. И у вас обнуляется полностью этот э, э, пятый стол и также все столы. Вы опять выставляете бронь сюда, сюда, сюда, сюда, сюда и сюда. Э, и э, теперь, ребята, у вас есть на балансе уже э, деньги. Для того у вас уже автоматом купился первый стол вот э, этот World Money. За 1000 рублей у вас купился а, с площадки ПД, когда к вам а, пришел первый, второй партнер, и вы получили 600 рублей на баланс, и у вас автоматом от, а, купился первый стол за тысячу рублей а, в, в, в, на основной площадке World Money. У вас еще на балансе, у вас уже хорошая сумма. Ребята, смотрите, купите сразу второй стол. Он стоит 2000. А покупка столов у нас в неограниченном количестве, вернее, Прошу прощения, покупка у нас стола идет в обязательном порядке первого стола на всех площадках. А покупка клона у нас идет в неограниченном количестве. За любую цену на любой площадке вы можете купить. И ваш клон станет туда, куда вы выставите свою бронь. И теперь смотрите, вы купили второй стол и у вас открылись уже Два стола. Первый стол и второй стол за э, э, тысячу и за 2. И теперь смотрите, в, у вас четыре партнера в вашей... Э, ну, как, э, пока что э, вы пригласили всего лишь четыре партнера. И ваши четыре партнера пригласили точно так же по 4. Ведь у, здесь, в любом сетевом маркетинге, в любой компании, в любом проекте, если вы хотите заработать, то вы должны дублицировать своего спонсора. Точно так и должна быть дубликация в вашей команде. Ваши партнеры должны делать дубликацию. Обязательно. Если они вас дублировать не будут, то они ничего не заработают. А поверьте мне, это приводит к очень хорошим деньгам, когда дублируют спонсора. У вас куплен стол за тысячу, автоматом купился и вы подкупили тысячу для купили за две вернее второй стол. Остальные деньги пожалуйста выводите себе на на свои нужды. Вот вы уже наполнили свой холодильник вы купили себе там что-то заплатили даже там за свет, за воду и у вас уже есть чего заплатить. Вы купили даже детям подарки и то вы уже с четырьмя партнерами вы уже хорошо заработали Ребята, возьмите конкулятор и посчитайте внимательно, сколько уже вы с четырьмя партнерами заработали. И теперь ваши партнеры точно так дублируют вас. К вам, у вашего партнера на площадке ПД э, закрылся. Э, э, втор, он пригласил второго партнера, и у него закрылся и автоматом э, э, полетел, Автоматом произошла покупка первого стола. Он стал к вам сюда, ваш партнер. Второй партнер, у него то же самое продублировал вас и пришел сюда, к вам на World Money. У вас э, закрылся первый стол здесь, и вы сами под себя встали сюда, на второй стол. Второй стол у нас накопительный. Здесь накапливаются деньги для покупки следующего стола. Или же для, э, э, э, с, с накопительного идут э, накапливаются для баланса на вывод. И теперь третий партнер к вам становится сюда. У вас 1000 рублей идет на баланс. А сюда к вам у первого закрылся. Тоже пригласил три партнера. Его же эти партнеры, которые у него были на площадке Бехомы, э -э, на площадке ПДИ, э -э -э, и они же сюда пришли на площадку World Money. И он все, закрыл свой первый стол и стал под вас. Второго партнера тоже самое произошло. И он закрылся здесь второй стол. И закрыл вам второй стол накопительный. И у вас уже открылся за 6 тысяч. Ребята, третий стол это стол у нас вывода. Здесь мы наши все деньги идут только на ваш баланс. И смотрите, у вас закрылся второй стол. Вы сами под себя пришли и стали. И э, смотрите, 3000 у вас на балансе. Здесь 1000 за третьего партнера и 3. тысячи у вас уже на балансе. Всего лишь ничего, ребята, согласитесь. Теперь у первого партнера тоже закрылся этот второй стол. И он пришел к вам, а, а, стал сюда. Открылся у него автоматом, и он пришел к вам, встал на это место. И принес вам 6 тысяч. Заметьте, 10 тысяч у вас уже на вашем балансе, ребята. Вот здесь, смотрите, я вам советую, срочно купите за 5 тысяч четвертый стол. И вы сейчас увидите для чего. Для того, чтобы, ребята, сократить количество партнеров. Смотрите, вы с 10 вывели 5, а остальные 5. Покупили за 5000, вернее, стол, а остальные 5000 можете выводить. Пришел к вам, стал второй партнер, вы тысяча рублей у вас уже упала. Смотрите, вы не надо быть великим математиком и великим комбинатором. Посмотрите, вы всего ничего с, с этими партнерами, но вы уже получили, сколько вы заработали. Вот, только здесь. На этой площадке вы уже заработали 11 тысяч, ребята Прекрасно, прекрасно Дальше, дальше работаем, ребята У вас закрылся этот третий стол И вы сами под себя стали сюда Вот Теперь у первого партнера закрывается третий стол, и он приходит к вам, становится сюда. Вы Этот стол у нас закрывается, у нас закрытие идет с двух столов, и открывается пятый стол за 10 тысяч. Ну и сюда приходит второй партнер, и вот он он вам приносит возврат, делает 5 тысяч на баланс на вывод. Посмотрите, сколько вы уже заработали, ведь это прекрасно. У, вы, у вас закрылся этот четвертый стол, и вы сами под себя стали э, на пятый стол. Сюда, у первого партнера тоже все закрылось, и он пришел, стал сюда. У, у второго партнера тоже все закрылся, и он пришел, стал сюда. Это стол накопительный. И у вас за 30 тысяч, э, ребята, э, э, открылся э, шестой стол. Это стол выплат. Это шикарные здесь идут выплаты. Вот, и теперь, увы, закрыли сами, э, ваш клон закрылся, и вы стали под себя, сами под себя, 10 тысяч вам на баланс, 20 тысяч идет э, активация автоматом, крутая площадка на Golden Ring, а там, ребята, падает не по 30 тысяч, а там по 100, а по 200 тысяч падает э, вам на баланс. И теперь первый партнер становится сюда, вам 30 тысяч на баланс, второй партнер становится 30 тысяч на баланс. Ну и скажите, где работать? В какой матрице лучше? Здесь у нас в управляемом, у нас в фонде взаимопомощи. Вы только здесь, на этой площадке, на вот этой вот World Money, вы сделали один всего лишь круг и заработали 80 тысяч на баланс. Все вы можете закрыть свой кредит, вы можете эти деньги на учебу детям, на, да я не знаю, куда потратить на свои нужды 86 тысяч, а дальше же вы тоже продолжаете работать точно так же на остальных площадках. К вам же, вы же не сидите. Здесь у вас закрылся, у вас будут постоянно капать вам на баланс. Постоянно будут или в накопительном балансе деньги, а с накопительного переходить на баланс. Для вывода, <coughs> ребята, это же очень шикарно. Посмотрите, я не, не прилагаю никаких уж больших сильных усилий тут. Вот я заработала и вывела себе на кошелек 235 540. Ребята, скажите, ведь это же шикарно для пенсионера. Вы представляете, пенсионер заработал, да это просто прелесть у нас есть внутренний перевод и почему здесь выведено отличается от заработанных Да, потому что а, можно деньги выводить через новых партнеров как делаю я и сто... у нас есть а, перевод между партнерами а вы можете новому партнеру не ставить на вывод а приходит к вам новый партнер он вам перекидывает а, на вашу карточку или куда вам нужно а вы ему кабинет на кабинет а Здесь очень просто, вы вставляете, например, переводите 500 рублей, вставляете логин партнера и нажимаете «Проверить». Проверили, нажимаете «Перевести», заходите на почту, подтверждаете у нас перевод, вывод и регистрация, только все подтверждается через почту. Ну вот смотрите, ребята, у меня, например, история выплат, да, давайте посмотрим, как же это шикарно, когда у меня упало, смотрите, 30 тысяч на баланс. Вот я поставила на вывод, у меня упала с этой площадки, вот в World Money. Давайте посмотрим, даже какого числа. 30 тысяч упало на баланс. Так, сейчас, секунду. Секунду, секунду, секунду, сейчас найдем. 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2. А, вот, 30 тысяч. У меня приш... стал мой партнер ко мне на шестой стол. И я получила на баланс 30 тысяч. Ведь это шикарно, правильно? Согласитесь? Ну вот, я вам показала... Как можно, ребята, всего лишь с 500 рублей заработать такой шикарный шикарные деньги? Вы же сами убедились и увидели, что нет у нас нигде никаких аккаунтов, ни админа, ни вышестоящих спонсоров. Вы все время наверху. А под вами места будут ваши партнеры. Все время. Единственное, что выставлять нужно брони. А брони это так. Стол обнулился, или вы только купили стол, выставляете бронь. Выставляется так. Нажали, вот написано ⁇ успешно ⁇ Куда поставили бронь? Туда и станет ваш партнер, и станет ваш клон. Если вы только... Смотрите, ребята, я вам готова оказать финансовую помощь а, и на этой площадке. Если у вас, например, а вы а, стали первый партнер и второй, вы сами под себя пришли сюда, пришел первый партнер сюда. А вот второй там немножко застрял, застрял, застрял, застрял. Ну что делать? Вы позвоните мне, скажите, я вам поставлю клона своего за 2000, у вас закроется автоматом и откроется третий стол. Я готова всегда вам сделать финансовую помощь. Поэтому нужно всегда... Держать связь со своим спонсором. Спонсор же ведь вам как родная мать, как, ну я не знаю, с, ней нужно, с ним нужно очень дружить, его нужно любить, уважать. И он всегда вам окажет эту финансовую помощь. Ну и, ребята, на этом я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Арзуманян. Все мои данные, все ссылка для регистрации. Добавляйтесь, регистрируйтесь, добавляйтесь ко мне в Skype. Я вам еще раз все покажу и расскажу. И окажу финансовую помощь в обязательном порядке. Жду вас в своей команде.